Как же так, ёшкина ты коромысла, все ножи тупые, я же мастер. Ну что, что-то надо предпринять. Для сегодняшней идеи мне понадобится старая болгарка, старая нерабочая болгарка. Первые действия – это разборка. Снимаю все по порядку, достаю рабочую часть. эта часть полностью рабочая, по крайней мере механическая. Теперь надо разобрать весь редуктор для задуманной идеи. На самом деле можно было все сделать чуть быстрее и не перебирать его а по-варварски отсечь ненужное. Но я решил, что так будет аккуратнее и качественней. Добрался я до якоря. Теперь самое время отпилить ненужное. Да простят меня хейтеры. Отпилил, зачищаю, убираю все лишнее. После того, как все лишнее было убрано, пришла пора собрать все назад, но перед этим подточить пару деталек. Из корпуса компьютера Pentium 1 вырезал очередную деталь. Hit her with the nighttime text Got no time to fight while I stress I be drippin' baby Fucks that I used to get missing lately They actin' iffy, he все сделанное в сторону, приступаю к еще одной детали. Из железа толщиной 2 миллиметра. been all in them trenches, I've been all in my bag, you be all in my business, know they know this is exactly, been in all of my fitness, Ocean she love to this dad, it ain't me that you mad at, I ain't trippin' bruh had that, cause he don't know I done. Из еще одной пластины делаю очередную детальку. Теперь немного сварки, чтобы соединить их вместе. Из куска профильной трубы делаю основание для сегодняшней идеи. Ну что ж, все готово. Крашу и к испытаниям.